У вас нормально слышно? Да, я вас слышу прекрасно, вот, правда, хотелось бы, если честно, вас еще увидеть. Да, давайте, я вас хочу увидеть. Так, меня увидеть сейчас. С этим, боюсь, будет проблема, потому что у нас нету просто камер на корпоративных компьютерах. Я, я, конечно, могу ее сейчас попытаться где-то найти, но это будет, боюсь, проблематично просто потому, что их нет. Ой, а то вот. я так сам с собой буду разговаривать. Ну. Вы будете наслаждаться моим прекрасным голосом. Это единственное, чем я вам могу помочь. Хорошо, поехали. Да, а вы тогда включите камеру. А, вот отлично. Все, тогда у нас с вами, собственно говоря, запись пошла. Очаровательный ребенок рядом смотрю. А, расскажите нам, пожалуйста, все-таки, да, вот в чем заключается сама ситуация, потому что вот СМИ, да, пишут, что Рашка городская прокуратура выдала ордер на арест. Как бы, вот вы мне написали, что там не все соответствует действительности, все, что пишут. Вот как обстоит ситуация на самом деле? Ой, ну вообще. А вы это будете как потом давать где-то в новостях? Ну, да, мы бы хотели вот услышать вашу, собственно говоря, точку зрения. Я вот как бы, сейчас включаю запись, и как бы ваш комментарий, вот как бы, мы хотели бы дать в новости. Да, но СМИ, особенно чешские, они всегда все очень сильно да, даже не искажают, они просто, они просто сочиняют новости. Это давно произошло, 23 марта. Действительно, правскую прокуратура пошла на то, чтобы выписать орден на арест. Она это сделала после того как я отказался сотрудничать с пражской прокуратурой, поскольку мы были дважды очень сильно избиты полицией, это в сентябре прошлого года, и потом совершенно драматичная история, в январе, 25 января этого года, они нас просто похитили с улицы, а, на основании, что у нас якобы нет документов, в то время как документы у нас, конечно же, были, вот то решение суда, обязующая меня со своей семьей находиться в Чешской Республике и является моим документом, это как паспорта это абсолютно легально, это не моя трактовка, так говорят все мы предъявили эти документы у нас их вырвали, порвали отволокли в участок и вот разделили там и поодиночке били причем вот я впервые в своей жизни непростой жизни столкнулся с ситуацией, когда полиция то есть мужики такие полицейские били женщину, мою мою жену Наталью Сокол Прямо на глазах у детей. Вот такое произошло, я отказался. А, и а после этого я не смог добиться никакого, никакой реакции ни со стороны властей, ни со стороны даже нашего юриста, который вроде бы отстаивает наши интересы, этого юриста зовут Павел Уль, ни со стороны СМИ никакого интереса не проявилось, ни общественности, ни друзья так называемые, никто. Все, молчали. Я оказался в таком случае участвовать эм, в дальнейших каких-то э, спектаклях, в чешской прокуратуре в частности я сказал им следующее, что и выбесило их очень сильно. Я им сказал: Я знаю, что такое э, российская э, прокуратура. Я знаю, что такое Интерпол, а вот что такое чешская прокуратура, я извините, слышу первый раз. Это их сильно позлило, и они выписали этот ордер. А, но нам а, все это время с 23 мая марта по вот буквально недавно мы опубликовали эту новость 4 мая, в СМИ они написали вот сегодня, 10 мая, нам. Не удалось как бы найти подтверждение. Юрист мне отказывался присылать этот ордер, под, отказывались э, подтверждать эту информацию, но потом по своим каналам мы все-таки узнали, что действительно такой ордер существует, и мы опубликовали. Олег, а у меня такой вот еще вопрос. Единственный комментарий, вот, ваше чувствительное создание, да, мы просто записываем ее вместе с вами, и, как бы, Молодец. если вот, как бы, пойдет, да, вместе в эфир, это, может быть, не знаю, хорошо, нехорошо, но это на ваше рассмотрение, просто прошу разрешения на это. А, смотрите, у нас вот еще есть такое, да, что, как бы... Отмечается, вот, что вы там не выполняете требования суда, который ранее не стал заключать вас под на время распространения вашего дела о выдаче в Россию. И прокурор выдал ордер на арест в связи с тем, что трижды вы не являетесь на допрос и невозможно вас застать по адресу, который вы сообщили судебным органам. Вот так вот э, пишут СМИ. Да, но это их трактовка события. На самом деле там было иначе. В какой-то момент... Э, знаете, когда нас задержали в сентябре, они были уверены, что они задержали таких классических советских диссидентов которые сейчас будут поливать как это и положено по рангу и по статусу поливать грязью свою родину. Мы отказались, это очень демонстративно. И это был такой шок для всего чешского сообщества для, особенно для либеральной его части. Вышли эти с нами интервью, которые просто ну как пощечина для них было. И мы сразу тогда лишились всей поддержки со всех сторон. Лишились жилья, лишились юристов, лишились просто друзей и знакомых. И в какой-то момент они поняли, что мы ведь не только это все говорим, мы же и по правде не будем просить убежища. Я читал в некоторых СМИ, которые пишут, что мы попросили убежища, в частности, ленту бы мы прислали. Нет, конечно же. В том-то и конфликт, в том-то и суть конфликта нашего с ними. Мы отказываемся просить политическое убежище. Мы не считаем, что они... Ну, в общем, для нас это унизительно. Мы не считаем, что они это те люди, которые нам могли бы дать убежище. Мы столкнулись здесь с абсолютным бесправием а для нас, для детей в том числе, с абсолютными какими-то безумными унижениями, бесконечной травлей. И просить у таких людей убежище, мне кажется, просто небезопасно. Мы это все объявили, вот именно так, как я вам говорил. Ну, это, собственно, и получил, это, собственно, и стало эм, сутью конфликта. Они подумали, что с нами теперь делать? И нас попытались как-то выпихнуть из страны. Мы бы и сами покинули эту Чехию, Нет, нечего тут делать. Но просто в данном случае нам некуда э, переехать. Мы попытались это сделать, мы попытались переехать э, во Францию, но безуспешно. И вот оказались в такой э, ловушке, такими заложниками ситуации. И они просто нас выпихивают. Когда нас били в участке, я говорю про события 25 января, они так и сказали, либо вы просите убежище, либо такие ситуации, то есть вот такие похищения, избиения будут, будут продолжаться. А чем им выгодно, вот я не очень понимаю, чем им выгодно, чтобы вы просили убежище? Это какая-то, не знаю, политика Чехии и России или в чем? Или вас пытаются как-то использовать? В чем, собственно говоря, им выгода? Сначала, конечно, они даже не знали, что будут какие-то сложности на этом этапе. Ну, как происходит обычно. Кто-то бежит из своей страны на чужбину и там просят убежище. И рассказывает об ужасах э кровавого, кровавого режима. И потом он таким образом как бы покупает себе вот за эти слова, за эти выступления в СМИ, за бесконечные вот эти вот охаивания. Он покупает себе вот этот статус политического беженца. Между прочим, довольно почетный статус. Ну, то есть ему там сразу полагается многое, человеку с таким статусом. Если же... И то есть... Таких случаев не было, когда человек приезжает и вроде бы действительно он подходит под определение политического иммигранта, действительно случай его, наш случай, он довольно классический для Запада, действительно все ему положено, но вот он упирается, он требует к себе какого-то особого отношения, мы в частности мы артисты, мы художники, мы сами решаем, где, что мы делаем, как мы выступаем, что мы критикуем, зачем мы это делаем и так далее. Мы не спрашиваем ваше разрешение и мы тем более не просим вас ни о каком вот таком вот убежище. Такое слово даже по отношению к нам не применило. Их это ставит в тупик. Они пытаются с нами договариваться через разных, через разных людей, через разные структуры. Вот даже через Карла Шварценберга на нас вот так выходили. Но получали опять один такой принципиальный отказ. И в конце концов им надо что-то делать. Они, чехи, остались как бы крайними в этой ситуации. Им нужно... Ну, как-то нас куда-то упаковать и на какую-то полку засунуть. Они а получаются. Но они довольно сельские люди. Они начинают вот такие вот делать глупые, на мой взгляд, безумные вещи, как вот похищать людей с улицы, бить. Ну, и дальше. И главное, дальше это ни к чему не приводит. Мы скрываемся. Мы настаиваем на свои позиции. И вот они пытаются как у нас, ну, задержать, ну, арестовать, ну, надавить. То есть, смотрите, я правильно понимаю, что как бы, ну, вы уехали из России по своим собственным то личным причинам, да, и вы просто хотите проживать на территории Чешской Республики, да, но при этом вы не просите там гражданство или чего-то еще, то есть вас вполне не устраивает наличие российского гражданства. Нет, мы совсем не хотим проживать на территории Чешской Республики. А моя жена, Наталья Сокол, она как раз... Пошла и допросилась, и сказала, что ни в коем случае, она не, она не, мы не чувствуем себя здесь в безопасности. Дважды на нас нападали, и довольно жестко это было. Нам пришлось обращаться в больницу и так далее. Мы не чувствуем себя в безопасности, и главное, не желаем. Не желаем, и никакого интереса э, жить здесь нет. И наоборот, мы хотели бы вернуться, просто до сих пор у нас этого не получается. А уехали тоже, мы ведь не бежали. Как все это рисуется в либеральных СМИ, Пускай они рисуют, но это не так. Мы не бежали, мы поехали, мы в 2012 году были кураторами Берлинской бинарии, это очень крупное событие в мире искусства. Мы туда поехали нелегально, чтобы поучаствовать, а вернуться уже также нелегально не смогли, поменялись расклады, поменялась ситуация, и мы остались вот здесь вот в таком, ну, в тупике. Угу. А какова причина, почему вы не можете сейчас вернуться на территорию Российской Федерации? Я э, нахожусь в международном розыске в Интерполе, куда меня отправила Россия, Российская Федерация по уголовным делам, заведенным еще в далеком, ой, одно в далеком 2010 году, другое в далеком 2011 году, вот те события. Uh -huh. uh, я вас ну, то есть uh, Это такая, скажем так uh, Ну, сейчас неразрешимая дилемма Потому что, ну, если И сейчас, как бы, чешские власти, по крайней мере, как пишут Да, собираются вас экстрадировать обратно на родину По просьбе Вряд ли, я вас, извините, перебью Вряд ли они собираются экстрадировать Потому что им это, ну, совсем не в кассу Выступил uh, министр юстиции Фамилия Пеликан Он сказал, что шансы быть экстрадированным Для меня минимальны, потому что и дальше, ну, классическая мантра, что в Российской Федерации меня ожидает несправедливое правосудие, мы не можем посылать людей на пытки и так далее. Все это произнес не только он, но и многие другие высокопоставленные лица. Вице-премьер, тот же Шварценберг, который, ну, второй по, по крутизне в Чехии человек после президента. И они не хотят, они не хотят. Они хотят, чтобы мы смирились. Ну, мы люди независимые. И отстаиваем свою точку зрения. Но если, хорошо, не экстрадиция. Ну, представляете, да, вот вы... смотрите, смотрите, они высылают. Ну, и как, это, как это они могут представить? Ведь, еще раз говорю, наш случай такой простой и классический, мы, в отличие от очень многих других беженцев, мы именно те люди, которым и дается, и дается вот это политическое убежище в таких случаях. Мы не замешаны ни в каких-то криминальных ситуациях мы не располагаем никаким, мы не скрываем никакие финансы, мы, то есть мы чистые абсолютно такие художники, и поэтому вот выдать нас, это в общем, как я не знаю, как себе в душу плюнуть. С точки зрения, с точки зрения западных. У вас есть незакрытые уголовные дела на территории Российской Федерации? Ну конечно, ну, конечно есть, да. Вот, но, но для них, для них вы... они это всегда подчеркивают, для них. Вообще уголовные дела, открытые в России, это их официальная позиция, не, эм, что называется, нелегальны. Они не верят, э, что это достаточное основание, это официальная позиция. Mm -hmm. Но тогда я полагаю, что э, у вас затруднение, то есть вы же в принципе можете, не знаю, там сейчас прийти в посольство Российской Федерации, насколько я знаком с юридическим каким-то аспектом, да, прийти и сказать, не знаю, меня здесь притесняют, обижают, унижают. Хочу домой. Да, мы такие разговоры... А, действительно, моя жена ходила в российское посольство здесь, в Праге. Потому что у нас сложная ситуация. У нас не у всех детей даже есть документы. У нас вот дочка, которую вы сейчас видели, мама ее зовут. У нее, ей 5 лет, у нее вообще никогда не было никаких документов. Случай сложный. И даже в российском посольстве не знают, как его решить. Потому что им нужно некое свидетельство о рождении, которое, в общем, непонятно теперь, как получать. Ну, в общем, это такая вот сложность. Я думаю, она решаемая, но она есть. Вот. Что касается нас, мы ведем какие-то разговоры с людьми, которые понимают нашу позицию, которые ей сочувствуют. Их немного, правда. Они в России. Здесь таких людей нет. Но вот смотрите, если я сдамся, получается, я пойду в тюрьму. Я уже арестован в России. Заочно. То есть, меня не надо будет завозить в суд. Меня можно прямо из аэропорта вести в следственный изолятор. А дети куда? На этот вопрос ни мы не можем ответить, ни власти не могут ответить. Ни, в общем, никто на этот вопрос всерьез не может ответить. Я не могу бросить детей черт знает где, а сам пойти в тюрьму. А посольством что отвечает? Ну то есть Я понимаю, да, у вас, Нет, лицо, мы, о, мы о, у вас... Мы с посольством пока обсуждали не эти темы, мы лишь обсуждали получение всеми нашими детьми Документов российских. А. Это, это не у всех просто есть. У троицы, у младшей дочки тоже нет, она родилась в Швейцарии, а у мамы никогда не было. Есть только указка, и то я не уверен, что они сейчас еще действительно, эти документы, которые выдавались ему при рождении в 2009 году. Uh -huh. а, то есть, правильно понимаешь, что, ну, понятно, вы сейчас э, просите, чтобы детям сделали российское гражданство, российские документы, с тем, чтобы, когда э, вы вернетесь в Российскую Федерацию, вы, как бы, готовы быть арестованы, но что при этом у детей будет гарантия российских документов, и они, как бы, свободно и прекрасно смогут достаться на территории Российской Федерации. А, к, а, а с кем? Нет, я, во-первых, не готов э, арестовываться. Если меня поймают, если меня задержат, тогда поговорим. Сам добровольно я это делать не буду, я считаю это глупостью. И, и, в общем, я считаю это предательством по отношению к маленьким детям. А, а во-вторых, им они не будут счастливы и свободны где находиться, нигде. Понимаете? Mm -hmm. Ну, вот вы упомянули, я просто как бы не, не лезла да, ваши а, семейные отношения, вы упомянули, что вот супруга да, у вас есть, они же могут остаться с вашей женой. Да, но она тоже арестована в Российской Федерации, просто она не объявлена в международный розыск. По крайней мере, в базах Интерпола она не выплывает. Она также по тем же статьям арестована в России и объявлена в федеральный розыск в Российской Федерации. И, хорошо, у меня заключительно будет вопрос, да, вот мы с вами сейчас долго очень обсуждали ситуацию, я действительно поняла, да, в чем заключается проблема, вот вы, помимо сейчас документов, да, для своих детей, вот вы на что настаиваете и, как бы, что вы планируете предпринять? Я настаиваю также на том, что заведенные уголовные дела в Российской Федерации, они фейковые, они действительно были заведены без оснований. Есть видео тех акцидентов, очень подробные, есть подробные фотоотчеты, есть свидетельства очевидцев. Я не согласен с предъявленными мне обвинениями, но вот и отстаиваю свою позицию. Я вас поняла, но при этом, да, вы все-таки любите свою страну, нашу страну и как да, бы клеветать о кровавом все. режиме не собираетесь, не собираетесь в Чешской Республике. Не, не по каких обстоятельств. Я вас поняла, Олег. Все, спасибо вам огромное за комментарии. Спасибо, я надеюсь, что у вас все сложится в лучшем виде. Да, если вы что-то выпустите, киньте, пожалуйста, ссылочку. По почте также вам, да? Как угодно. Хорошо, да, я постараюсь, потому что я, э, единственное, в чем про сложность, естественно, все интервью, сейчас просто мы это будем обсуждать с моими коллегами, да, оно, скорее всего, полностью не выйдет, то есть будут какие-то отдельные, возможно, комментарии. А, на сленге как бы там, журналистов это называется синхрон, то есть ну, небольшой кусок. И а, вот этот вот синхрон, если он будет идти в эфир, и если его, наш руководство, за счет нужного, выложить на сайт, Тогда, как бы, все окей. Если это не будет выкладываться на сайт, тогда я вам могу, ну, заранее сказать, например, время эфира. Вот, такое российское, естественно. У нас телевизора это нет. А, ладно, может быть, а может быть это где-то транслируется... А, я, сколько я знаю, что онлайн-трансляция ведется с телеканала «Россия-24» в интернете. Да, вот, ну ладно, поэтому... на связи. Да, да, все, спасибо вам огромное. Всего доброго с нами. Спасибо, пока. <связь>